Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найт-Сити. За Хейвуд всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Я не был в Найт-Сити. Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племянник. <связь> да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семье. А, -а, а, вот это Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Ну что, тогда мы с тобой поладим. Наш товар. Ну, давай загружать. Ауэво. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебе искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф, похоже, редкостным снымудило. Да уж, а, тяжелый сука. Ну так что, едем? Ящик есть? Конечно есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Просто решил уточнить. Прошедров, оба профессионалы. Скажи, ты же это раньше перевозил контрабанду. А ты что, нервничаешь? сканируют и проверят бумаги. Okay. Говорить буду я. Направьте машину на контрольную полосу.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 Владелец машины на контрольной полосе вызывается для беседы. <говорит> Чингада Мадре. Что теперь? Спокойно. Это обычная процедура. Пока все идет по плану. Ну, раз ты в этом уверен, то окей. Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Ага, вылетело, конечно. Двигатель глушить не буду. На всякий случай. Окей. Если есть оружие, положите его сюда. Зайдите в комнату номер два. Садитесь, бумаги. Все в порядке? Может быть, посмотрим. Хм, что перевозите? Там все есть. Ну, все ну если что-то не так вы скажите мы наверняка сможем договориться я еще ничего не сказал вопрос в том должен ли я решить что что-то не так вот еще небольшое приложение к документам а вот как Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? У меня нет клана. Я работаю на себя. Смело? И не слишком умно. Честное слово, смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Понимаю. Взаимно. Идите. Ваш напарник ждет вас в автомобиле. Не забудьте забрать свои личные вещи. Осторожней с этой штукой. И добро пожаловать в Найт-Сити. Этим мелким говнюкам кажется, что Найт-Сити – это рай какой-то. Ну а как иначе? Они молодые, наивные. Мозгов у них ну как все прошло? Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Понял, ладно. Ну, говори уже, чего там у вас было? Что-то, мне кажется, это все плохо кончится. Часто тебе так кажется? Не особо. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Всегда кто-то едет. Как мне все это не нравится? Немедленно остановите машину. Вми на газ, Джеки! Окей. Вы перевозите украденный груз, который принадлежит корпорации. Повторяю, остановите машину. Дальше. Рано выдыхать. Тут вроде все заброшено. Остановимся, разберемся кое с чем, потом поедем дальше. Ты, от Чуть за жопу не взяли! Перевезли груз, называется. Чингадо! Все должно было пройти гладко! Без проблем! Если ты считаешь, что это моя вина, так и скажи. Пока не знаю. А что твоя? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. То есть любой таможенник может нас отыметь, если волевая пятка захочет! Без последствий! Он рискнул. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Ну что, границу мы пересекли. Заплати мне, и пойдем каждой своей дорогой. А, честно скажу, я без гроша заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом уж раздам долги. А, я типа буду сидеть и терпеливо тебя ждать. Вообще-то я не собирался тебе платить. Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Спасибо за честность. Да, пожалуйста. Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящике. Открывай. Твою мать! Тут написано Аросага. Мы обворовали очень крутую Корпу. Значит, заработаем крутые деньги. Ну, мама Игуана! С малых антильских, наверное. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит надолго. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому еблану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал, Мэнни. Да, кстати, уже есть идея, чем собираешься заняться в Найт Сити? <связь> да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом.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 Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягода. Я бы поработал с тобой еще, напарник. Эй! О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт planes para esta noche. Te Santísima, Ma. Te vas a entrar mañana. Yo también te quiero, Ma. multim施 Луд Что нового у сеньора Уэллс? А, да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике. Как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но завтра это закончится. Нас ждет посмертие! По смерти <смех> да. посмертие знают далеко за пределами города. Серьезно? Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну еще бы. Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? <смех> Пошли! когда-то был морг. Ты кень? Да что ты. Офигеть, да? Ну, это тысячу лет назад было, когда людей еще хоронили по-человечески. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декстера Дэшона. Де Он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь Мы и так собирались в Вот оно. Просто мой лучший Сердце над прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест, Бо-бо! может даже Морган Блэкхэд. Сидели на этих стульях и спали на этих... Этой... Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабуля? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Ш... Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее глуп. Что будете? Ты заказывай. Две текил Old Fashion с каплей Сервеса и Чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегда. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Хераси, какая красивая традиция. Высоковатая цена за коктейль. Ах, все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. За Найт-Сити. И за посмертие! Ха -ха. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс.